Цветами и травой холм поросший, бетонную скрывает толщину, В ней тишина царит глубиной мощи, и мы заходим в эту тишину. Здесь в подземелье эхо скачет гулка, А мужеством земля закалена, А в потайонных темных закоулках не выветрилась прошлая война. Здесь был очаг событий беспримерных. А плод последний города всего. И в комнатах подземных, и патернах Хранится слава подвига его. В подземном зале есть от храма что-то, В нем свечи нескончаемо горят, А лица севастопольцев на фото С надеждою и верою глядят. Такая это твердая порода Из века в век бедой закалены Глядят глаза советского народа, из самой страшной на земле войны. И поднят флаг, как паруса на рее, Морская даль в пушистых облаках, И герои 35-й батареи Вас Севастополь сохранит в веках.